Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами знакомиться с морфологическим разбором различных частей речи. И сейчас перед нами появится предложение. Вначале мы несколько слов скажем о нем, а затем перейдем к морфологическому разбору слова. Итак, предложение. Пусть хоть раз доведется уму быть немым очевидцем природы, не добавив ни слова к тому, что объявлено в сводке погоды. Я еще раз читаю предложение: пусть хоть раз доведется уму быть немым очевидцем природы, не добавив ни слова к тому, что объявлено в сводке погоды. Это поэтические строки, в которых говорится о привычном нам о том, что мы видим вокруг себя, и о том, что очень часто человеку приходится быть только очевидцем того, что происходит в пространстве, что происходит в природе. И даже если мы недовольны погодой, нам приходится принимать то, что нас ждет. И сейчас нас ждет разбор. Вначале давайте найдем грамматическую основу для того, чтобы не ошибиться в определении затем уже того слова, о котором пойдет речь в нашем разборе. Грамматическая основа данного предложения, предложение явно у нас безличное, и оно, кроме того, сложное, сложно подчиненное, доведется быть очевидцем. Вторая основа у нас объявлена. Получается, что обе основы представляют собой две части, односоставные. Оба предложения безличных. И соединяет эти два предложения подчинительный союз «что». Теперь посмотрите на запятые. У нас здесь есть две запятые. Итак, я прочту еще раз. Посмотрите, где, послушайте, где я сделаю паузы. Пусть хоть раз доведется уму быть немым очевидцем природы, не добавив ни слова к тому, что объявлено в сводке погоды. Не добавив ни слова к тому, где причастный оборот, этот деепричастный оборот выделяется запятыми. Я напомню, что деепричастный оборот мы всегда выделяем запятыми. Но их слово для разбора – это слово «не добавив». Его мы сейчас и разберем. На самом деле, идея причастия – самая легкая часть речи. О ней очень мало что мы можем сообщить. Итак, первое, что мы сделаем, это поставим вопрос. От какого же слова нам поставить вопрос? А поставим мы вопрос от слова «доведется», от сказуемого «доведется быть очевидцем». «Доведется быть очевидцем». Все-таки сказуемое вот такое здесь длинное. «Доведется быть очевидцем, что сделав, как?», не добавив ни слова к тому. Почему я задала два вопроса «что сделав» и «как?». Если вопрос «что сделав» – это вопрос части речи, то вопрос «как» – это синтаксический вопрос. Итак, давайте мы будем использовать эти два вопроса. Первый раз мы зададим вопрос части речи. «Что сделав?» «Доведется быть немым очевидцем?» «Что сделав?» «Не добавив?» Итак, «не добавив» – это деепричастие. Начальная форма такая будет «не добавив». Не мы пишем отдельно, не забудьте. Это «Постоянным морфологическим признаком. Совершенное деячастие. Является... И в данном случае деепричастие невозвратное. Непостоянный признак неизменяемое слово. Обратите внимание, окончание у нас у причастия не бывает, на конце всегда суффикс. И последнее это синтаксическая роль. Задаем еще раз вопрос. Доведется быть очевидцем, как? Не добавив ни слова. Следовательно, раз мы задали вопрос, как? Деепричастие всегда, как правило, в предложении является обстоятельством. Вот мы с вами и разобрали деепричастие, не добавив. И на этом наш урок окончен. Всего доброго!